Всем привет, дорогие модники и модницы! За окном у нас уже прохладно, близится зима, и поэтому настало время подумать о новом зимном гардеробе. В новом сезоне будут модны такие цвета, как изумрудный, синий, красный, золотой, фиолетовый, а также их оттенки. Ну и, конечно же, черный, серый и бежевый. Такие базовые классические цвета никогда не выходят из моды. В новом сезоне будет моден снова стиль милитари, а также одежда оверсайз. Если вы не хотите полностью менять свой гардероб, да и в принципе это нецелесообразно, я предлагаю вам купить несколько новых модных зимних аксессуаров. И вот вам мои советы на зимний сезон. Шапка и шарф должны быть одного цвета. Лучше всего сразу прикупить себе комплект, шарф, шапка или шапка-перчатки. Это зимой в моде шапки крупной вязки, а также пастельные цвета. Кстати, жители Санкт-Петербурга, для вас совет. Недавно я побывала в магазине «Мир шапок», который находится на проспекте Сизова, 25. В магазине огромный выбор головных уборов для мужчин, женщин и детей. Также в комплект к шапке можно подобрать шарфы или перчатки, благо в магазине их огромное множество на любой вкус, цвет и кошелек. В магазине Мир Шапок также большой выбор палантинов, например, если вы работаете в офисе, вы можете купить себе палантин и накинуть его на себя, когда вам будет прохладно. Кстати, у магазина есть сайт, где можно сделать заказ в другие города страны. Обязательно загляните на сайт, ссылочку я вам оставлю, а мы продолжаем дальше. Итак, мой следующий совет для вас. Если пальто или куртка у вас спокойного темного цвета, например, это черный или коричневый или темно-серый, выберите себе яркие аксессуары, шапку, перчатки или шарфик. Это дополнит ваш образ и сделает вас как я уже сказала, в моде будет крупная вязка, а особенно шапки-береты, выполненные в данном стиле. И последний совет для вас. Если вы принципиально не носите шапки, например, дабы не испортить вашу прическу, попробуйте шапку-шарф или снуд. Их можно свободно завязать, так что ваша прическа не помнется, но самое главное, вам будет тепло, ведь здоровье на первом месте. У меня для вас все на сегодня. Будьте здоровы! и счастливы. Пока-пока.